Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Продолжаем четвертый урок, посвященный продажам. Это вторая часть этого урока. К данному моменту вы должны определиться с той социальной сетью, в которой вы будете производить свои первые продажи. Как я уже говорил в начале, я буду показывать на примере социальной сети Одноклассников. Но все, что я буду говорить и показывать в Одноклассниках, Практически аналогично работает и в других основных социальных сетях. Как же продавать через социальные сети? Я говорил, что одним из достоинств продаж в социальных сетях является то, что вы можете продавать разными способами. Наиболее яркие способы продаж в соцсети это. Продаж через ваш личный профиль, через вашу персональную страничку. Второй способ – это продажи через группы, паблики, мероприятия. И третий способ – это способ, который мне очень нравится. Вот именно этот способ наиболее быстро, если его правильно использовать, даст вам какие-то результаты. Это целевая рассылка. Я подчелкиваю не спам, когда мы всем и куда угодно пишем, а именно целевая рассылка. Из этих трех способов в этом курсе для новичков мы с вами сосредоточимся на первом и на третьем, потому что продажи через группы, паблики, мероприятия это, конечно, классный способ продажи, но вам для того, чтобы этот способ заработал, требуется раскрутить группу, паблик, либо мероприятие. Это... Мягко говоря, не быстрый способ. Это сопоставимо с раскруткой того же сайта, канала на YouTube и так далее. Если вы чувствуете себя комфортно в социальных сетях, то вы однозначно можете и должны развивать, создавать свои группы, паблики. И использовать их как еще одна возможность продавать что-то в соцсетях. Но, повторюсь, на это уйдет достаточно много времени. За исключением, может быть, Фейсбука, где очень быстро можно раскрутить группу, то есть набрать туда людей. Но чаще всего из-за того, что быстро людей набираем, эти люди как-то не очень активно пользуются этой группой. И эффективность не так высока. Вот только поэтому, например, на многих рекламных площадках группы Фейсбука э, даже не принимаются в качестве рекламной площадки, потому что ну, все знают, как это делается, как эти люди в группы набирают. Но какой бы вы способ не выбрали из этих трех или все три, вам в любом случае придется начать с первого шага. Это шага оформления своей личной странички. На этом уроке мы с вами грамотно оформим ваш Профиль, выбранный вами социальной сети под бизнес. Я не буду вдаваться в какие-то уж очень тонкие мелочи. Расскажу о основных моментах. То, что наиболее эффективно работает, то, на что в первую очередь обращают люди внимание. Социальная сеть «Одноклассники». Я сейчас нахожусь в своем профиле, профиле, которым я пользуюсь. Но я не могу назвать, что этот профиль у меня профиль для бизнеса или для продвижения какого-то конкретного продукта. Я его использую, конечно, в первую очередь для продвижения единственного своего продукта, который мне очень нравится. Это продукт мои бесплатные вебинары. И именно эта информация стоит у меня в статусе на моей страничке. Это то, что видят люди, которые заходят ко мне на страницу. Итак, с чего же начинается оформление профиля под бизнес? Я начну, возможно... Немножко издалека. Поверьте, это очень важно, особенно для тех, кто уже пользуется социальными сетями. Первое, что вам нужно сделать, это войти в раздел «Игры», вот сюда вот, этот раздел есть практически во всех социальных сетях, и поудалять все игры в которых вы играли или играете. В первую очередь удаляйте те игры, в которые вы вкладывали реальные деньги, живые деньги, для того, чтобы там достичь каких-то успехов. Вот пока у вас в пункте игры будет стоять хотя бы единичка, ну оставлю там одну игрушечку свою любимую, вы никогда в этой социальной сети не будете зарабатывать, то есть вы будете просто убивать время на то, что вы будете сидеть и там играть в какую-то очень полезную для вас игру, то есть это обязательное условие для тех, кто хочет со использовать социальные сети именно для бизнеса, на, пожалуйста начните с этого, то есть одним из заданий к этому уроку будет скинуть ссылку на свой профиль в социальной сети Значит, у кого будут игрушки, извините, задание не будет засчитано, это обязательное условие Значит, с чего же начинается оформление профиля? Значит, основной ключевой момент в любом профиле, в любой социальной сети – это ваш аватар. Вот это наиболее важный момент. Вот именно на вашу аватарку мы смотрим и на качество этой аватарки принимаем решение, стоит ли нам с этим человеком общаться, стоит ли нам к нему заходить на страничку или нет. Значит, чего не должно быть на аватаре. Значит, не должно быть каких-то кошечек, собачек, я надеюсь, это всем все понятно, да, потому что мы затачиваем профиль под бизнес. Не должно быть каких-то полуобнаженных людей, но ну, если, конечно, вы продаете продукцию для интима, то возможно да. Но вот эти фотографии, они притянут на вашу страничку, извините за выражение, ебанутых маньяков, которые просто не дадут вам работать, и вы будете убивать время не на игры, а на тупую переписку с этими людьми. И основное, что вам нужно научиться делать в социальных сетях, в первую очередь, это определять с первого, в худшем случае со второго сообщения, кто вам пишет, адекват либо неадекват. Потому что социальные сети – это колоссальная трата времени. Колоссальная трата времени. И вы должны это время тратить очень рационально. Иначе просто погрязнете в никченой переписке. Значит, какая рекомендация по аватару от меня? Лучше выставить фотографию девушки. Причем неважно сами вы кто мужчина или женщина, если вы хотите вот именно свой профиль развивать, но ну, тогда выставляйте свою реальную фотографию. Если вы создаете профиль для работы, то лучше выставить какую-то хорошую фотографию девушки причем не надо чтобы она была там безумно красивой, потому что опять же придут люди с определенными интересами да? но естественно не должна быть страшное отталкивающая должно быть очень приятное ухоженное лицо, где взять эти фотографии, если по каким-то причинам у вас нет своих таких фоток? А фотографий должно быть несколько. Почему? Вот это тоже очень ключевой вопрос. Потому что в социальных сетях люди хотят общаться именно с людьми, а не с какими-то организациями, не с какими-то фейковыми аккаунтами. И основная задача оформления профиля – это сделать его притягательным, и чтобы человек, зашедший на ваш профиль, он понимал, что это живой человек. Вот если ваш профиль хоть как-то покажет, что вы не живой человек, что это робот какой-то, да, то с вашим профилем с вами никто общаться не будет никогда. И один из ключевых моментов – это качественная фотография, и причем не одна. Если вы выкладываете одну фотку, даже хорошую, то у людей, которые уже как-то немножко следующие в социальных сетях, сразу возникает подозрение: ага, это вряд ли живой человек, раз он ограничился одной фотографией. Значит, глупее всего поступают те люди, которые ищут фотографии на Яндекс-картинках или Google-картинках и так далее. То есть пишут запрос в том же самом Яндексе. Девушки красивые, вот и вываливается куча фотографий. И вот эти вот фотографии берут в качестве аватара. Поверьте, такая мысль пришла не вам одному. В большинстве случаев вы отсюда выдернете только одну фотку, и у вас не удастся создать профиль, похожий на живого человека. Значит, какая моя вам рекомендация? Я думаю, что вы все знаете, что такое журналы моды. Особенно старые журналы моды, там где манекенщицы были похожи еще на живых людей. Ну то есть не зафотошопленных, не зарисованных. То есть люди похожи на людей. Вот я вам рекомендую найти старый журнал моды и просто взять оттуда, отсканировать несколько фотографий. Вот посмотрите, я такую фишку уже делал. И она очень хорошо себя зарекомендовала. Я взял одну модель. И просто-напросто ее отсканировал, сделал ее несколько фотографий. Конечно, конечно, посмотрев на эти фотографии, трудно поверить, что это вот реальный человек. Но многие реально покупаются. Вот поверьте, прям очень покупаются. Отсканируйте и выставите такую фотку в качестве главной. И загрузите несколько фотографий для того, чтобы создать видимость, что вы живой человек значит мужик с очками и с рыбой это, это не лучший пример для профиля в социальной сети вот тут конечно очень хорошо задуматься над тем мужской либо женский профиль вам лучше выставить в одном из курсов связанных опять же с продажами именно через социальные сети там автор очень грамотно обосновывал если я продаю товары для женщин то лучше чтобы у меня был профиль мужской Будет приятнее женщинам, которым вы пишете предложение общаться. Ну, в принципе, я соглашусь, но так как я выбрал в качестве продукта, это продукт пленка для похудения, вот мне, например, Делать мужской профиль и предлагать женщинам пленку для похудения, наверное, не лучший вариант. Я расскажу логику своих рассуждений, что ну, никакая женщина никогда не согласится или не признается мужчине, что она толстая, да, что ей нужно худеть. Да, все хотят быть стройными. Поэтому, когда мужчина предлагает женщине пленку для похудения, это уже почти как оскорбление. Да? А вот от другой женщины она спокойно это воспримет, можно писать какие-то сообщения, что вот мне это помогло, я вот тебе, как подруге, это рекомендую. Плюс, все-таки, такая нейтральная, качественная фотография женщины, приятной женщины, то есть не вульгарной, да, а именно приятной, ухоженной, она хорошо работает и как на женщин, и точно так же хорошо работает и на мужчин. Конечно, если налепить сюда. Там, спортивных девчонок из фитнеса с плоскими животами однозначно будут хорошо работать но здесь уже нужно знать кому и когда вы делаете такие предложения, то есть если вы с такого профиля будете предлагать что-то, ну например женщинам за 50, да, они будут видеть такую молодую накачанную красотку то вот такие предложения тоже скорее всего будут восприниматься не очень хорошо то есть будет какая-то зависть или еще чего-то мужчины возможно тоже на вас будут реагировать но ну, совершенно по-другому поэтому моя рекомендация это какой то нейтральный нейтральный профиль с хорошо ухоженной приятной женской фотографией. это первое второе конечно ваше имя то есть не надо здесь писать какие то ну, вымышленные имена то есть не на богатого или не на здорового как все пишут не надо писать название каких то сетевых компаний и так далее Некоторые мотивируют такие надписи в качестве имени тем, что они как бы сразу отсекают ненужных людей, которые им не нужны. Я бы, конечно, не рекомендовал это делать. Почему? Потому что чем больше людей к вам заходят на профиль, тем лучше. Потому что если мы сделаем все на нашем профиле хорошо, а что нужно сделать, я сейчас расскажу, то вот это наше отпугивающее имя кратит приток наших клиентов. То есть не надо их сразу пугать, то есть пусть лучше они зайдут и посмотрят на нашу страничку и потом уже решат, стоит ли с нами дружить или стоит ли воспринимать наши коммерческие предложения. Поэтому я никому не рекомендую называться по названию какой-то компании, продукта, фирмы и так далее. Хотя, если вы уж очень хотите как-то себя спозиционировать, это все можно где-то подписать, но вот в Одноклассниках это можно подписать а, в личностных настройках. Вот в настройках, настройки личностные, изменить. И вот здесь, вот видите, у меня написано город проживания, YouTube. Вот можете написать там название своей какой-то компании, либо своего продукта, либо там худеем, ну что хотите. Значит, говорить о том, что ваш профиль должен быть открыт, что вы должны воспринимать, принимать сообщения от всех людей, которые вам могут написать, должны видеть ваш профиль, я как бы об этом даже не говорю, это само собой разумеющееся. То есть, меня, например, очень удивляют люди, которые начинают что-то рекламировать, либо писать в социальных сетях, а у них принимать сообщения только от друзей, либо у них вообще профиль закрыт. Значит, так вы можете поступать только в том случае, если вы там в социальных сетях социалиете, а не зарабатываете. Для заработка закрытые профили вообще не применимы. Следующим ключевым моментом для оформления профиля является, конечно, статус. вот Статус – это очень важно. В статусе вы можете разместить свою кликабельную ссылку вот на тот товар, который вы выбрали и оформили через редирект или, как я вам рекомендовал, через ifray. То есть вот я сейчас зашел на свои домены, в два доменса, я зарегистрировал еще один домен, прям, который с моей точки зрения очень хорошо подходит для моего продукта, для пленки, без диет 24, и тоже купил для него услугу перенаправления, которое будет вести на вот этот вот сайт. Пленочка. К сожалению, выявил один нюанс, который связан с количеством перенаправления. Вот когда мы заказываем услугу перенаправления, не зря нас спрашивают, какое количество перенаправления вы хотите сделать. То есть если вы заказываете одно, то с этого домена можно сделать одно перенаправление. Это, конечно, грустно. Я вот сейчас списался с техподдержкой, но думаю, что они мне ответят, я уже вам озвучил. Но уточню. Потому что вот этот вот сайт, все для вас, для которого я делал перенаправление, я тут сделал два раза, и он уже у меня перестал работать, он у меня заблокирован. Скорее всего только из-за того, что одна услуга. А плюс я вам не показал, как выглядит письмо, которое высылает два домена. Вот таким вот образом оно выглядит. Вам высылают ваши логины и пароли, ключевые слова и ссылочку для подтверждения вашей регистрационной записи. Ну, это стандартное письмо. Но я не показал его в том уроке, оно долго ко мне шло, но сейчас показываю. Итак, возвращаемся к оформлению, оформлению профиля. Значит, статус. Вот в Одноклассниках, конечно, статус можно сделать реально очень красивый. Очень красивый статус. Вот в статусе вы должны написать какой-то цепляющий реально заголовок, который рекламирует ваш товар, продукт и так далее. Вот здесь, конечно, необходимо бы вас перенаправить на какой-то курс по копирайтингу, рассказать, вот ребята, учитесь писать вызывающие тексты. Но те, кто занимается продажей инфопродуктов, вам проще. То есть вам предоставили кучу промо-материалов. То есть зайдите в промо-материалов и понадергайте те рекламные тексты, которые вам предложили, напис... предложили автор этих продуктов. Значит, те, кто занимается продажей физических продуктов, ну, например, как и я, и либо те, кто хочет научиться все-таки по-простому писать захватывающие заголовки, я вам в качестве бонуса Выкидываю вот такой вот файл, он называется «Ударные заголовки». Здесь есть много заголовков, которые хорошо работают, они проверены на хорошую конверсию. Вот вы можете подобрать себе какие-то заголовки из того, что здесь вам предлагают, и немного их переделать. То есть копирайтинг, по большому счету, это конструирование текстов. Вы можете взять вот такой вот заголовок и просто взять его реально под себя переделать. Вот Кто захочет чуть-чуть поподробнее узнать о том, как работают заголовки, я вам с разрешения хорошего человека, Юлии Лихачевой, то есть у Юлии я учусь как раз сейчас копирайтингу, я вам скину ее презентацию по написанию заголовков. То есть вы можете посмотреть, какие заголовки бывают и как их писать. Для начального этапа я бы вам Ограни... советовал бы ограничиться хотя бы теми заголовочками, которые я дал, и попробовать творчески переиначить заголовки, которые уже пишут ну, грамотные люди. Вот где эти заголовки можно брать? Вы прекрасно знаете, конечно, что есть куча сайтов, летит тизерная реклама. Вот, вот эти вот картиночки с какими-то надписями. Вот здесь, конечно, некоторые надписи, которые привлекают внимание, написаны более чем профессионально. Вот для того чтобы вам показывалась реклама по тематике вашего товара, вы поищите что-то в поиске Яндекс или Google по теме своего товара. Просто возьмите и наберите свой товар, который вы будете рекламировать. Значит, все поисковики запомнят, и реклама вам пойдет уже целенаправленно. И вы можете найти товар, точно соответствующий вашему, либо близкий вашему, посмотреть, какие тут заголовочки есть и что-то под себя себя очень классно так вот переделать для более продвинутых кто хочет более глубоко заняться я дам ссылку вот на такой вот сайт но об этом сайте я конечно планирую рассказать чуть попозже конечно на бесплатном на бесплатном аккаунт возможности его мягко говоря ограничены но после регистрации вот на этом сайте advanced вы можете найти колоссальное количество уже готовых э, тизерных заготовок. То есть, если вы находитесь, например, в разделе тизерной сети, либо можете посмотреть, что у нас рекламируется в социальных сетях. Вот опять же, если вы вот в этой вот поисковой строке наберете ключевое слово по своему товару, вам покажут, как рекламируются похожие товары. Но опять же, повторюсь, что, к сожалению, на бесплатном аккаунте э, количество вот этих рекламных объявлений для вас будет ограничено. Но смысл, я надеюсь, вы поняли. То есть не надо самому придумывать все с нуля. То есть вы возьмите и понадергаете каких-то вот заголовочков от людей, которые уже давно занимаются продажей товаров в интернете. Итак, мы пишем какой-то классный заголовок, привлекающий внимание. И размещаем ссылку на ваш домен. Ну вот таким вот образом. Худеем без диеты, тренировок. Вот, не забудьте, если вы пользуетесь одноклассниками, поставить галочку, отметить за закладочку в статусе. Вот, и нажимать поделиться. Но я бы вам еще рекомендовал, чтобы... У вас получился очень красивый статус, потому что одноклассникам нечего выдергивать с этого сайта, так как у нас там нет, никакой красивой информации нет. Я бы вам рекомендовал удалить вот эту вот ссылочку внизу и прикрепить какую-то красивую картиночку. Ну, например, не совсем по теме, но как-то вот так. Смотрите, что у нас получилось. У нас с вами получился оформленный статус с красивой картинкой. Естественно, она должна быть по теме вашего продукта. Но, может быть, в моем случае не стоило бы прикреплять эту пленку, чтобы сразу раскрывать все карты. Да? То есть, возможно, сюда можно было сделать какую-то мотивационную картинку. там Какую-нибудь стройную девушку, которая стройнеет просто едя по улице и там вот есть такие фотографии там до и после да вот что нибудь такого плана этим мы с вами оформили наш статус значит в социальных сетях э, во всяком случае в одноклассниках и в том же самом контакте еще очень неплохо работают вот эти вот первые четыре картинки из которых вы можете сделать вот такой вот коллаж то есть вы загружаете себе в профиль четыре Картинки, которые вообще-то являются составляющим одной картинки, разреженной на час. Здесь можно тоже написать что-то реально красивое и реально интересное. И когда человек будет заходить на ваш профиль, он будет видеть вот такую красивую надпись и затем видеть ваш статус. Конечно, это работать будет еще более убойнее. То есть приятная фотография, вот такие четыре мотивирующих картинки, которые образуют одно единое целое. Но чтобы это сделать, либо обращайтесь к фрилансеру, либо, конечно, пытайтесь сами освоить Photoshop И ваш классный кликабельный видите, кликабельный э, статус. Вот это наиболее важные моменты, которые вы должны сделать на своем профиле. Следующий момент, который очень важен, это, конечно, ваша стена. Вот я сейчас зашел на свою, видите, стену которые будут видеть люди, которые к вам заходят. А что у вас должно быть на стене? Значит, На вашей стене должна быть информация по продвигаемому ваш, вами товару. Вот тут опять же вот вспомните то, что я говорил. Выберите какую-то одну нишу и в этой нише двигайтесь. Почему? Потому что вам проще будет оформлять свой профиль. Вот если я выбрал нишу, связанную со здоровьем, там, с похудением, да, я сюда могу выкладывать Какие-то картинки и посты, посвященные со здоровьем и похудением. Опять же, что я буду делать? Я буду делать то, что я делал и со своим статусом. Я буду писать какой-то красивый мотивирующий текст, который заканчиваться будет моей кликабельной ссылочкой. Да? Я должен к этому посту прикреплять какую-то красивую реальную картиночку. Причем в Одноклассниках еще очень хорошо работает это то, что называется э, отметить друга. То есть, когда вы написали пост, нажимаем на кнопочку отметить друга, и вы можете на этом посте, извините за выражение. Сразу отметить несколько друзей. Как это будет работать? Это будет работать, что люди, которых вы отметили, получат оповещение о том, что вот вы их отметили. И тем самым вы еще больше привлечете внимание к своему посту. Но, конечно, этим не стоит злоупотреблять, потому что многим, конечно, не нравится, когда кто-то их куда-то привлекает, отмечает и так далее. То есть Здесь основной критерий – это умеренность. Можно отмечать только тех людей, которым, по вашему мнению, правда это будет интересно. Вы на своем профиле должны размещать посты по вашей теме. Причем, чтобы профиль был работающий, вам придется это делать минимум два раза в день, утром и вечером. Причем, когда вы раскручиваете свой профиль, а это именно вот процесс раскрутки, вам необходимо будет размещать посты не только связанные с рекламой вашего продукта, то есть не только посты, которые будут заканчиваться вашей ссылкой. Вам необходимо будет размещать какие-то интересные посты, ну, например, какой-то юмор, либо какие-то полезные советы, вот, и не обязательно ведущие на ваш сайт. Абсолютно не обязательно. Кто-то спросит, зачем это делается. Это делается для того, чтобы у людей было желание двигаться по вашей стене. Потому что если на стене только какая-то одна реклама, то народ дальше по вашей стене двигаться не будет. А если попадается какой-то юморок, какие-то интересные факты, то такие стены интересно просматривать. Я вам сейчас покажу пример оформленного профиля, правда, оформленного под бизнес, но не в Одноклассниках, а в социальной сети Контакт. Вот посмотрите профиль, оформленный под бизнес. Здесь вся информация по товару. То есть вот этот профиль работает как страничка интернет-магазина. Возможно, кто-то сейчас меня спросит, Игорь, здесь нет ничего интересного, только одна информация тупо по товару. Народ, здесь все очень просто, потому что этот профиль уже раскручен. То есть я заочно знаком с этим человеком, он живет в моем родном городе Воронеже, и он продает товары в физических точках, я вот тут недавно был в его точке, и через интернет. Вот такой очень хороший симбиоз. Я именно... Сам так работал, продавал и в реальной жизни, и эти же самые продукты продавал через интернет. И вот у Романа уже раскрученный профиль, и здесь не надо какой-то интерес привлекать к всему. Здесь этот профиль уже работает как информационный портал, вот, чтобы люди ни на что не отвлекались. Мы же, когда с вами раскручиваем молодой профиль, то нам, конечно, мало выдавать только какую-то контентную информацию по товару, но еще необходимо выбирать какие-то и полезные вещи для того, чтобы удержать людей на вашем профиле. Вот это три основных момента, которые вам необходимо сделать в своем профиле. Подобрать красивую картинку, определиться, как вы будете называть себя в социальной сети. Если умеете, сделайте мозаику из четырех картинок сделайте какой-то призыв либо какое-то привлекающее внимание сообщение сделайте классный статус очень внимательно отнеситесь к тексту который вы напишете статус здесь не надо много писать должно быть очень короткое такое привлекающее внимание название и заканчивающее кликабельной ссылкой и начинайте заполнять свою стену значит еще раз повторюсь для нас нужно через пост Полезность и информативность. Полезность и информативность. Значит, убедительная просьба не вываливать сразу все посты за один день, особенно если у вас молодой профиль, а растянуть это на несколько дней, чтобы наполняемость вашего профиля шло равномерно. То есть, возможно, задание это у вас займет несколько дней. И это, в принципе, нормально. Особенно если, еще раз говорю, у вас молодой профиль. Итак, на этом часть, посвященная оформлению профилей в социальных сетях, у нас закончена. Сразу хочу сказать, я не рассказал вам всех мелких деталей, они нам сейчас особо и не важны. Вот, сделайте хотя бы то, что я вам порекомендовал. В заключение дам еще один практический совет, где брать интересную информацию. Опять же, не надо ничего выдумывать. Ходите по группам в социальных сетях, по профилям, других пользователей этой социальной сети и ищите какие-то интересные посты. Только не делайте с этих постов перепост. Вот типичная ошибка, когда вы с чужого профиля сделали перепост и это появилось на вашей страничке. Нет, так делать нельзя. То есть вы можете зайти на страничку какого-то человека, например, вашего друга. Вот если вам понравилась какая-то информация, у этого человека на стене, вы должны сделать буквально следующее. Вы выделяете текст этой информации, копируете ее, возвращаетесь к себе на профиль, сохраняете, например, еще и картинку правой кнопочкой сохранить картинку как затем возвращаетесь к себе на профиль и уже от своего имени делаете этот пост естественно убираете его из статуса Подключаете картинку, отмечаете друзей, и этот профиль уже идет от вашего имени. Делайте поделиться, и полетела информация уже от вашего имени. Ваши друзья, естественно, увидят ваш новый пост. И если он будет интересен, если он привлечет мне внимание, они, естественно, перейдут на ваш профиль, увидят ваш замечательный статус, увидит кликабельную ссылку, возможно на нее нажмут и оба-на. Но это уже относится к техникам продаж, об этом чуть-чуть попозже. Итак, оформляем профили и в отчете кидаем ссылку на ваш оформленный профиль в той социальной сети, которую вы выбрали для продаж. Вот такой достаточно длинный урок, не прощаюсь, смотрим продолжение.